Привет, ребят, с вами KZS и Бэдбой Всем привет И сегодня мы поиграем в такой режим, как Призрак в CS Да, сейчас Хэллоуин, мы решили записать этот режим Да, по-моему, у Адамсон или у кого-то такой режим уже был Но так как Хэллоуин сейчас можно такой же записать, тем более, что это очень в тему, я считаю И мы будем играть по 5 раундов 5 раундов сначала будет маньяком у нас, ну маньяком, призраком у нас будет Бэдбой И 5 раундов буду я что ж, я понял, как я понял в битбомбе. Режь, значит, что мы уже начинаем. Давай перезапускаем игру. Уже инстинкт, знаешь? Убили. Записываю все команды нужные. Р.Д.Р.Мод.Один. Нет. Один? Нет. Ноль. Один это стандартный вид. Все. Я по идее тебя не вижу. Да, все, я тебя не вижу. И я начинаю прятаться. Все. Так у него есть 4 минуты, чтобы меня найти. Прикол в том, что Прикол в том, что он меня не. он меня видит, а вот я его нет. Но у меня Семка, у него всего лишь нож. Что ж, у меня тут есть уже палочка в позиций, в которые я хотел бы спрятаться. А найдет ли он эти позиции, я не знаю. А есть, да. один живых, но... один живых. А как ты можешь быть живым, если ты можешь быть призраки, <связать> да, вот. Согласен. сложно. Вот играешь в какую-нибудь игру, типа, RPG-шки какой нибудь Там написано, типа, что ты играешь за команду мертвых. И ты говоришь, типа, блин, у меня мёртвые умерли. <связать> типа, вообще нервирует. Что? <связать> блин, ну я постараюсь не смотреть на мини-мапу, потому что, ну, заклеить мне нечем её. Я... <связать> <связать> Заклеил. Заклеил мини-мап. <связать> Забыл отклеить тиммейтеру, да. Господи, у тебя да, осталось Да, ну ты потом... И подсказку. А, уже. Я уже. тебе дам подсказку на двух минутах, наверное, если ты меня не найдешь, конечно. Думаю, господи, ты пролетел вертолет на даст, я подумал, что это будет. А! Беряточи! А! Брядный а! нет, нет, нет, Не знаю же этот мем, но.. Он сейчас Ты такая это, короче, как будто у тебя стымо. Но... А! а! А, А, а Б! Я одна бы Ну ладно, первый раунд и проиграл, мы играем на. Ну, наконец-то. Да, бы первый раз в жизни выиграл. Мы до записи играли, я два раза выиграл. Да. О, как бы один, второй раз он там отлкся. Ну, ладно. А он два раза тоже выиграл. У меня есть еще одна позиция, которая не может быть. А, не нарушишь Привет! Ты где? А? О, а? А, вы. Тут Дигл? Ой, нет, остал Дигл. Значит. А ч ты, кстати, Дигл выбросил? Подумал, а так... что а Ай, ай-ай-ай-ай! Давай ты вас поп! Знаю я тебя! Можешь? Сейчас... Ты где? <связь> я тебя потерял Ты, по-моему, на спаун пошел Блин, да я с сл Шани, слышу, а тебя нет, не вижу случайно я вертолюду отражу и так а вот О! ай! ай! блин! Да. я не, да. не запрызнула! Ты, его... ты так сказал ой вот она я так испугался я просто зажал я просто зажал да хотя бы не зажал если у меня в конечном секунде я подумала что в Warband то есть не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 Могу пройти и ты меня не заметишь. Я знаю, что ты меня заметишь. Так, ну все, я справился. Я Запад... пришел в ту позицию, которую я хотел прийти в первом раунде, когда ты меня Так, разломал. так, так, стой, стой, стой, так. No flip. Так, R. Драусер Модокс 2. И год. Три команды, чтобы по-любому потащить. Ну ладно, я игрок честный. Пропишу две трех. Да, я подумал это ты, а это оказывается не ты. Не скажу что, не хочу у Ты? Ты вообще меня видишь? Нет. Ладно. Ладно. Ладно. Ладно. Ладно. Ладно. Ладно. Ладно. Ладно. Ладно. Лазить и говорить. Просто надо было отличить из этого дрожать. Лов. Там была У меня такой же вопрос. Ты где? Подожди, да. Не... Ты где Х2? Ты где Х3? Оно уже Х4, вообще новый. Ну подсказка и ты именно сейчас не точно не известно почему а это выше понял. понял. Стена, да. спали на ну, подсказка это не аплент Вс, слышу две минуты давай ну, я тебе сказал, это не аплент <связывая> это, не... <связывая> это не подсказка это ты проговорились <связывая> это я что-то подсказка сказал ну все типа я это не аплент <связывая> <связывая> Я испугался, я увидел надпись, короче, типа, в Брат, бой. Я так испугался. А я тебя видел, короче, и ты потом говоришь, что это... А Я тебе Раша дал подсказку. Я думал, что это будет... Нет, ну это не будет смысла игры, так уви. не уви. Уви, уви. Уви. Уви. Уви. Уви. У меня такой. же вопрос, там, с одной эту, Уви. мне... Ой, Уви. Эти... Где? Да и тебя видел. Да? Ты около своего спавна на ним был? ты рада. был на суицидке когда я его посмотрел. Ну, на суицидке? Вот. На суетицке, только не Я тебя тоже твой... видел походу. Проходил. Да. Ой куда? Все, я нашел одну точку. Ты тоже не три точки есть двинь. Да, да у тебя одни точки были. Смотри на точке А на где запятые? Видел? Я не помню, ты на а, на планете точку видел? Да. Блин. Какой именно... Это расширка, Нет. Нет. Нет. Тогда у меня только две точки используем. А, ну да, первые два раунда я пойду. Слушай, а у меня вопрос такой, где запятые? У тебя вот точки есть, а запятые? Просительные знаки. У Аха, идти на Россию? Нет, не идти на Россию. А, такой -мо, ты. Граммарнази. Граммор. А, Граммор Нази. Подписывайтесь. Реклама такая скрытная. Какие-то ж пойти старые, мои. Да? Бэтрип. Edit by batrip. Почему ты создатель, я сейчас упомянул. Нет, блин, нет, я подумал, вот рука. А, блин, это не. подсказка, кстати, тут, тут много, где написано B3, кстати. Окей, подсказку даю, короче. Не-не-не, говори, вот надо. Есть. Да, да блин, тут везде такая, фигня. Ну нет, не везде, но много а, очень. Ты говори нормальную подсказку. Нет. Окей, okay, я не на плантах. Без нет, не нападает. Я не вышел с, Не сказал я помню. Если ты пойдешь то у вообще плохо где вообще? Я так понял, что Ч ⁇ подолжи? что так. Сейчас мне мапа не просто хочется. А ты что, видишь меня? <patent> Блин! Если длинно. я не вижу, у меня будет... Давай еще один подсказка у меня... О, тебе еще одна подсказка свечи. Да ⁇ -мо ⁇ это же это говорил, не Я горел, Прагу. О, это от меня так же, как и я глухой. Не, я сказал эту подсказку, я пойду. Отсюда. Ой, отец выслушался. Почерпан не забыл. Ч, я шепчу? Я, шев... а, я, я прошу просто... знаешь, я сейчас, ну, как-то на миду, когда ходила, это где-то, ну, минуту две назад было. Потому что это был минут. Что, ног? Если могу, то, если не из-за видео у меня сейчас не было бы не могу но я может быть даже не знал да, я не могу то, а а да. позиции, по идее, месте нет, но... а, кстати, а, что, знаешь, вот с ну где ты был, ой, скажи, я уже не успел а, ты на Б был, да? нет, ты... ну ну уже говори я был около 2 между Б и 3 блин, да я же мед чекал и на спавне мы. у меня дальше пойдут. я опять там буду сидеть опять там? угу ну, смотри мы уже 4 раунда сыграли это последний как бы ты уже проиграла автоматически у нас уже 3-2 будет все, все же, если ты выиграешь Пра! бэдпой чемпион да вообще, так он не убил тебя на руку ты палишься? вопрос Ч ты говоришь? Ты же спалишь. А давай yeah, что -то... Все, я обратно на своей позиции. Не ну, ты знаешь жесткая песка, потому что ты понял, что я тебе и на своей позиции. Я просто тебе уже помогаю, потому что ну, сухой, я, знаешь, я сидит, тупой. Знаешь, я тупой. Я не <organizer> Я на такой! а Как! Я тебя не видела?! а Я настрял! А-а-а-а! Нету. Вофиг. Вообще мне на Санглеты. а а Узкий проход! а а Хорошо, что теперь уже лежал. Ты теперь меня не вин... Ой, не виновидишь, не увидишь! На. 54 хп ещё у него. Блин, патроны последняя бойма. Да? О! Oh, что это за флекшот? Будет 14 на по осталось. Вс, нету? Надеюсь. еще думал, где это. Не, ну все, ты вообще не проиграл. Можешь перебрать ПТС, как я. Э, не надо будет перезаписывать, так что там я намного лучше играл. Не, ну все. Короче, откидывайся, Так, ну все, я перешел за теперь за Теров. И теперь я призрак, а Бэд-бой прямся. бед запомни. Нельзя пулеметы и петух с этим, с бизоном. Аскар. Не, ну как хочешь, но это бессмысленно, мне кажется, скоро. Думаешь? Да. Сейчас... Нет, я не успел. Окей, ok, я успел Фух. закупиться. Итак. Ты терел? А, у меня подрос. Самый easy round, мире. Давай, теперь запишем. Нет. Блин, мы же с тобой перезаписывали Да, потому что у меня запись нормально не пошла У меня не дымовая граната Зачем ты купил дымовую А кстати, ты броню себе покупал? Да? Я случайно ноу-клиф включил У меня забинти на канал я отключил, ну посмотри Так, вот Блин, это так неудобно, знаешь, когда это Реально, это так глупо. Вот ты также же выглядит, так Я не вижу эм-ку, вот это тяжело. Да, вот. ну, кстати, знаешь, это как бы пофиг, у тебя прицелы есть. Но все равно. Так, как да. раз можно прицел подринуть, что Просто типа, прикол, я, прикол я, в дом? Готов ли ты к своему прицелу? Прикол в том, смотри, что... Как я скажу? Я просто боюсь, что я с флешкой сейчас сижу, а не с Эмкой. Знаешь, какой это... Так у тебя видно справа внизу. Ну, она же испаряется. Ну да, я сейчас вижу. Ну просто. Я как бы... -то... А, а, а, вот тогда... не Ой, блин, че у меня как мышка разворачивается, Лев? Ч ⁇ не убивай, если ты меня увидела. Mm -hmm. Сейчас палевна, ну, у меня прям дуло Вверх. Поехали. Так вообще год, знаешь, реально это так страшно, знаешь, как будто сейчас э, такая музыка тун-тун-тун-тун. И, короче. Да, я представляю, знаешь, у класси такая музыка тун-тун-тун. Такая веселенькая музычка. Да. Успокаивает нервы. успокаивает. Ты где, кстати. два два восемь был я просто взял тебя брычал радаре, но я не сказал полиции, думаю и еще это у тебя маячок с бомбы виден был а блин надо бомбу <свят> у меня есть твоя эмочка у меня <свят> есть световая и дымовая граната ой <свят> скрин. <Е> <свят> смерть. я я свою смерть опять авто закупки скрин нашел здорово ребят я короче себя этого ну короче меня убили ну так. это такое. Не подобрали. закупай меня, пожалуйста. Не закупай меня, что? Я Давай искал. Нет. Не закупай меня, пошл. Давай, беги быстрее, у тебя есть шанс. А, плес, это не ищи меня еще. Не, я, я, я не выхожу на каких-то пауни, если что. Не ищи. Сказ Давай. тогда все. Да-да-да, вс. Не стал бояться. Почему я уже видишь? Да? Да? Нет Ты не Так, а где ты можешь быть? Подсказка Не надо Подсказка Я на доси два где-то Вау Почему так легко? Давай, давай Почему ты, Почему? Что? Почему так изи? Потому что... У меня есть зажигательная граната. Петух нужен. Давай, бери, может Да ладно, нет. Бери, петух, Давай теперь запишем? Нет. Давай! Честно, это неинтересно. Это неинтересно, я умираю, да? Да. Что? Могилка. Давай тебя закопаем, я вот тут могилку уже для тебя подобрал. Так, блин, она слишком дорогая, стояла. Где? Короче, возьму его... из остатков почек, сделать, я могу. Я вот, короче, взял, и тут, есть на правую кнопку, тут нет прицела, вот этого лазер. Так у тебя же это, все модельки игроками не ну, вот я и говорю, то есть, в этой точке нету, тут просто увеличивается игра. Так, вот я ХЗ куда-то мог пойти. Подсказка? Я, а, да, я немного КТ. Да ладно, я уже на коте так раз пошла. <смех> я думаю, ты не настолько тупой, что два раза она будет уже точку уходить. <смех> <смех> Почему я так сильно подлетел? Тыковка. Почему так страшно? Тут тыква, короче, на не мед. И, что? и еще будильник. Короче, Оп. тыкву на тыкву бомбу завалили. Это, короче, это какой-то дурак. Это страшно. Знаешь, ты такой стоишь, как это ждешь, когда я повернусь, я поворачиваюсь и всегда такой... я Ладно, уже топать буду, мне как-то хочется. Потому что у меня намного больше преимуществ, я тебе говорю. Это надо на бомбу на Я это мог пойти, доктор. Нет, самое главное мы узнали, что тебя нету нигде. Так, ты куда-то убегаешь, это слышно. Что? Ну, слышно, что ты куда-то переходишь. Ты поменял одно оружие на другое, это было слышно. Нет, я не менял ничего. Куда-то уходишь. Я с вами на одном месте! Может быть я все уже точки пройти. Окей. Я на одном месте то есть. Окей, уже две минуты подсказку давай А, совсем Это не мид. Да ладно, я тут на миду уже пять раз прошел. Ну ты мне, конечно, подсказки давал. Я тебе говорил, что меня нету на плентах, это уже большая подсказка. Окей. Меня нету на плентах. Серьезно, тебя нету на плентах. Ну да. Ну про окна и нету. А внутри нет ли, то ничего не говорил, да? <связь> Возможно. Это все динозаврика, это вкусно. А, Давай тебе на минут, на минутке еще одну подсказку. Ты короче Если... решил под конец хотя бы чуть за комбет, да? Давай а? подсказку. А, короче, ты там проходил, вот Вау, я всю карту, карту. обошел. Серьезно, ты бы себя спалил, я тебя вообще не видел. Я там подсадочку искал. Короче, на вот этой коробке наверху можно было залезть. А ты себя спалил я просто враг. Просто спалился. Почему так тяжело? Я думаю, это иди будет. Ну не знаю, мне как-то ещ было. Давай не будем этого опубликовывать. Да нет. Сегодня Хэллоуи не надо. Ну давай перезапишем так. Нет, Сеня Хэллоуи не надо. Ну, давай. Перезапишем, где я выигрываю. А, такое а то бывает. прикол в том, что когда мы первый раз записывали, я выигрывал. А сейчас. Все плохо. По-моему, ты и выиграл-то. Не, не выиграл. У нас ничья была. Потом. Что это было? Ты <свист> где? Я... В мысли, где я? Я тебя просто видел. А? <свист> Игл! Ха-ха-ха! <свист> я выиграл. Все! Все! Какой ты фейспал! Я Пусть... просто рядом с тобой сидел. Ты посмотри на записи, я просто угорал уже. Я смотрю, такой дико было. Нет, слышу такой, по мне стреляют. Поворачиваюсь, ты такой сидишь по сокаровой. Вот я в тебя хочешь Нет. нет. Ладно, и на этом мы окончим. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи, всем да пока. пока.